What's that, please? И даже бури но вы не страшитесь никогда в пути. И хоть трудно на земном пути, он поможет вам вперед идти. Скрипит навсегда Если будет горе и беда Если даже бури гроза Но вы не страшитесь, мы в пути И хоть трудно на земном пути Он поможет вам вперед идти Он поможет вам вперед идти Если даже бурит гроза, но вы не страшитесь никогда Пути И хоть трудно на земном пути, он поможет вам претут Он поможет вам претут идти в небеса Если будет горе беда, если даже бурит гроза Но вы не страшитесь никогда Он поможет вам перед уйти Он поможет вам перед уйти